Обещанный обзор фильма Не смотри вверх. Умная девочка обнаруживает случайно комету. Умный профессор Декарпио. Быстро подсчитал. Да я, в принципе, она сама видела по графику. Комета летит в землю. На землю. Доктор посчитал. Ужас, ужас. Дальше он связывается со своей астрономической начальницей, а так. Правильно. Она азиатка. <смех> Кто бы мог подумать. А, они уже все вместе, точнее, она эта азиатка, главная в астрономии американской, связывается с космическими войсками, а там главный негр. Вот одно совпадение, да? Кто бы мог подумать. Негр так негр, что ж поделать? Такой некрасивый. Ну, настоящий. И вот они все вместе мчатся в Пинта нет не в пентагон представитель пенка, пентагона к ним присоединяется и так это спойлера между прочим ну в принципе они там такой сюжет но он я с самого начала ясно да ни о чем главное так сказать не финал не то что а что будет а другое сейчас расскажу что в пентагоне к ним присоединят не в пентагоне в белом доме на в приемной белого дома к ним присоединяется представитель Пентагона, военный. Тот негр не был военным, хотя он был в космической, астрономической там службе, антикометной службе. У них еще к ним присоединяется еще четвертый. То есть она аспирантка, нашедшая комету, имя, именем которой значит, названа она. Дикарпио, ее профессор. Негр это из астрономической безопасности и из пентагона значит генерал сидят в приемной и там мимо проходит президент соединенных штатов кто бы мог подумать совершенно верно мэрил стрип играет президента женщину шу у нее в администрации там шут гороховый известный комик такой молодой с выпущенными глазками толстячок комический актеришка да Комические арктеришка ничего <космех> играет, играет постоянно одних и тех же придурков во всех фильмах. Ну нормально. И мэрил стрип играет тоже хорошо, хотя и терпеть тоже не могу. Хотя там она на своем месте. <космех> вот и они такие, значит, ждут, ждут, пока их не примут, а их не принимают, не принимают. У них какой-то тусняк. А день рождения этого толстяка, день рождения, они типа там посидите, подождите, да. Да, безобразие. А они уже есть хотят. И генерал пошел значит, приходит, приносит воды и чипсов. И говорит: Блин, ну здесь и цены, пипец просто. По 4 доллара орешки, представляете? Я вам тоже взял. И они такие, да, ничего себе, ну ладно, сдача будет. Негр такой, сдача с десятки будет. Он такой, найдем, не переживай. Вот, он их подкормил. Да, взял денежки. Сидел, сидел, не дождался и ушел. А нет, он ушел потом, после того, как ничего не получилось. Их принял, принял президент Ша. И тут она включает дуру такую, дуру, знаешь. Ой, блин, скоро выборы. Это плохие новости вы сообщаете. Сначала они очень долго рассказывают, что должно произойти, а что должно произойти. А комета врезается в землю, да и все умирают. Она такая, ой, это плохо. Через три месяца выборы, о, это очень плохие новости. Нельзя это так подать, чтобы не шокировать. И, значит, включается хаха. Э -э, -ха. Понимаете, как я говорю, клише, сатира, острая сатира, она в определении сатиры, обличение обличение в юмористической форме, дабы не чтобы это обличение не было проповедью. Здесь же сатира и ха-ха имеет э -э, свою функцию автономную. Это ха-ха, которая снимает напряжение, снимает актуальность. Актуальность проблема какая? На Землю летит комета? Скоро всем конец. Через шесть месяцев. Администрация президента. Президент говорит, что так и так. Не будем торопиться. Надо подумать. Они не верят ей и отправляются в СМИ, в независимые СМИ, где там негр с блондинкой развлекает публику. И там супер-пупер новости. Какой-то рэпер и Чика из Инстаграма решили воссоединиться они не воссоединяются в прямом эфире. Это ой, ой, ой. А Чика такая Декарпио говорит, да пошел старпер! Она такая детская, такая Ха! И они воссоединяются с рэпором, с рэпором, с каким-то, и все в восторге, вся Америка в восторге. И вот после этой чики выходит, значит, наш Декарпио. Голодная. Это голодная, это голодная. Они сообщают: ужас! Декарпио что-то там шмяк шмяк шмяк что с губками шлепает шлепает не может сказать четко и она берет инициативу в свои руки и кричит на весь экран мы все умрем ну и ведущие говорят так ее больше не приглашать она убегает и говорят ей вслед ее не приглашать все они такие разочарованные блин СМИ СМИ потом от, при, мониторят рейтинг их выступления. Оказывается, что рейтинг их никакой. То ли дело воссоединения рэпера и чики из Инстаграм, Там все зашкаливало, а ваша новость ну как-то не впечатлил никого. Не получилось. Президент сейчас спустил на тормозах. СМИ не сработали. Что же делать? что же делать и они предпринимают еще одни попытку у них вроде даже получается и президентша говорит что все будет хорошо ладно все будет по-вашему запустим туда мистера америку которого играет Хеллбой, играет вояку играет вояку недалекого который спускает, сидя в раке где-то глупые шуточки и вроде бы он летит он летит сам летит на эту комету чтобы сбросить на ядерную бомбу там еще с ним еще 50 ракет одновременно они летят летят летят летят уже взлетели, смысла канаверал буквально на полпути они разворачиваются и медленно так на парашютиках на землю обратно прилетают. Миссия по уничтожению кометы отменяется, потому что новый игрок, капитал, крупный бизнес в лице такого дедушки седовласого, инфантильного, маленького «А, с таким голосочком, траляля, он президент же говорит. Это джо джо Джули, иди сюда, зовет ее там. Она говорит, так, так, все отменяется, месяц отменяется, все сворачиваем, потому что на комете наши ученые нашли спектральным анализом определили, что там какие-то невероятные, короче, куча золота, там есть куча золота, невероятные вещества, полезные, ископаемые Мы возьмем эту комету, раздробим на 100 миллионов кусочков, они присо... приземлятся тихонечко, мы их заберем себе и забогатеем. Президентша говорит: О, да, это голова, это голова. Это же здорово! Мы все станем богаче. А Дикарпио такой, да как же так? Да вы что, не понимаете, что? А вдруг не сработает? И, и, и все. Так оно и происходит, ничего не срабатывает в последний момент. Расчеты этих очень умных, наивных, каких-то инфантильного и твой миллиардера-миллионера. Но очень-очень влиятельного даже на президента. С одной стороны, здесь понимаете, какая загвоздка да, Высмеивается все и вся. Там нет положительных героев. Там положительный, так называемый герой это вот эта девушка, открывшая комету. Они с дикарпей так обмениваются. Мы пытались, у нас не получилось. Да. Поэтому расслабимся и пол получим удовольствие. А он бесхарактерный. С этой белой ведущей там замутил. Пришла жена и бросала в него бутылочки. И потом приняла его, как ни в чем не бывало. Ну, все-таки комета летит, блин. покаявшийся муж возвращается к жене, она его сразу подтерта. Знаете, вот эти все фильмы из разряда ⁇ Джокер ⁇,⁇ Кальмары ⁇ все эти так называемые обличения капитализма ⁇ Ну, не знаю, понимаете, это э, очевидное. Когда очевидное в море хаоса и тиктока, плоской земли, какой-то хераборы с вакцинами, на фоне всей этой неадекватности, очевидное про капитализм, о том, что он заботится только о том, чтобы разбогатеть еще больше, о том, что они вместе с властью занимаются этим, власть покровительствует капиталу, капло, капитал проплачивает власть и предвыборные кампании политиков. Они вместе, а народ ученые или просто люди на улице это другой мир это другой мир у них разные интересы и здесь получается понимаете обличение капитализма без положительной повестки что делать как почему потому что смотри с одной стороны высмеивается власть это придется глупо наивно пляшет под дудку капитала тот капитализм умный придумает всякие приблуды чтобы расщепить комету но в результате ничего не срабатывает, комета не, расп... не взрывается. Зато у него есть космический корабль, на котором они все улетают на другую планету. Там их жирают рептилоиды. Но там есть очень интересный момент, когда вроде власть глупа, вроде капитализм везде сущ и не потерпит конкуренции даже других стран. Потому что на космодроме в Присецком или в, банка... в байконуре не помню произошел взрыв да? якобы русские китайцы америк и индийцы решили сделать свою миссию по уничтожению кометы но вдруг откуда ни возьмись прогремели взрывы и их шаттл их ракета взорвалась То есть глупый глупый глупый глупый президент и его администрация глупый глупый глупый бизнес да но очень богатый изобретательный но в случае чего? Взорвет, где надо, что надо. И плесец, и канур, и не потерпит конкуренцию. Я сведу, ну, дурачки, дурачками, ну, эту власть она же ни о чем. Ну, ничего с ней сделать нельзя. Понимаешь, фильм о чем? Какая мысль... Она... Фильм внушает беспомощность. Как и Джокер, как и Кальмары. Они внушают беспомощность. Хороший фильм, да, хороший. Обличает капитализм. Да, да, обличает, обличает. А посыл какой? Беспомощность полная людей. Летит комета на Землю, скоро через 10, 9, 8. Что надо делать правильно? Расслабиться и получить удовольствие. В кругу семьи, обнявшись сыновей, друзей, знакомых, сидит Дикарпио с женой своей, которая его простила за измену. Сидят, как чем не бывало это значит лесбуха нашла какого-то себе там мальчика худо субтильного который произносит молитву панк, панк. хиппи панки лесбиянки ну и молитва у меня воспитали в религиозной семье нахер ты там вообще как... какой то там смысл имеешь и здесь возникает вопрос, а для чего она весь фильм вспоминает про. А, она, кстати, зашла в этом Белом доме в столовую, а там в холодильнике стоит вода и чипсы бесплатно. я она у тетки, которые за столом на ноутбуке, сколько стоит? И говорит, в белом доме все бесплатно. Ну, еда бесплатно в столовой, то есть, пожалуйста, посидите, кормятся. Она такая: Как? А он нам продал воду по 4 доллара. Воду и чипсы. И она вспоминает это фильмы. За весь, весь фильм она это вспоминает. Раза три или четыре постоянно об этом рассказывает. И потом, когда встречает его в коридоре, кричит: А! -а, -а он продает это белодомскую воду и чипсы. Лузы! Лузы! Ну, вы знаете, что за лузы? Для чего эти лузы? А эти лузы для того, чтобы показать, что вояки сил, силовики, тупорылые. Тупорылый Хеллбой, Когда он видит, летит комета, он стреляет из него из автомата. Да, да, да, да, да, да, да, да, не возьмешь! Швряж, не возьмешь из пистолетика. пи пи пи, -пи ну даун! Ну типичный вояка. Люди беспомощные, военные, глупые и продают воду Пентагону. Не пентагоновскую, <свят> из холодильника бесплатного, да? Сволочь. Нет, нет, нигде помощи людям, да. Ни власть, ни военная диктатура, даже хунта. Эти. Хунта, обычно в странах, в таких где власть идет на поводу у капитала, власть э, занимают вооруженный народ. То есть военные? Из того самого народа? Да, может быть от те же самые военные. Но и смотрят, что, да, коррупция, власть продается капиталу. И им это не нравится. Это их страна, их родина. Да, он военный, он давал присягу, но он давал присягу не вот этому марионеточному режиму. А своей стране, своей родине, своему народу... Вот он и собирается сделать переворот, снести нахер. Это президентшу. У них в Конституции, кстати, написано, что народ имеет право на бунт. Если ему не нравится такое правительство. Да. На восстание. На вооруженное восстание. Против власти, которая ведет антигосударственную, антинародную политику. И тут и могут помочь кто. А, дайте-ка подумать инопланетяне рептилоиды военные может быть так может быть военных не надо а, -а, а в таком фильме как джокер кальмары и вот этот надо обязательно показать полную беспомощность людей и глупость военных Потому что глупость вот тех вот буржуев и власти она такая какая-то вроде глупость однако сделали все как хотели и плесец взорвали и отменили миссию и сделали свою, но она провалилась. Но ну, есть же план Б, летающий корабль. А если бы на той планете Земля 2.0 не было динозавров, вообще класс Они бы там расселились и жили долго и счастливо, в отличие от всех остальных. Так что вот эти фильмы надо смотреть. Но надо смотреть, как как пропаганду! Буржуазную пропаганду по внушению бессилия, полной безнадеги и не поддаваться на эту панику как, как, с одной стороны топорно с другой стороны настолько вот все это примитивно просто оно так вот такое и работает такое вот несложное внушение открытым текстом оно и работает все плохо но без колеметы приемлемо да это у них там в кино комета у нас же нет комета все плохо. Власть такая, да, она такая. И бизнес-капитал такой, да, и капитал вот такой, да. Или удишки вот такие, не пойми чего. То не смотри вверх, то смотри вверх, то смотри вниз. Да, все так. у ну, слава богу, кометы нет. Фу, ну живем пока. <laughs> да, приемлемо. Так что Голливуд это не просто фабрика грез, это фабрика грез определенного класса.